Конечно. Вот это вот я не люблю, люблю. А здесь тихо, спокойно Каждый занят своим делом И получается очень довольно чуть и красиво Самое главное, работает все Работает, да Алексей, тебе как печка? Хорошая, аккуратная ну, профессиональная. Не очень громоздкая Работает хорошо Замки сделаем, печки. Что сломали, что смесли, надоело. Ну, вы сносились смеслятельно, конечно. Но все равно ты видел это самое. Старое. Старое видел, да. Старое поле вот, гораздо. Не сравнить. Грустнее, да. И близко тут. Ну, вот. Здесь немножко потеплело уже. Чуть-чуть, справа в районе регистра, пощупай, там тоже чуть-чуть. Вот где прочистка. Не, прекрасно. Работай, доволен. Ну, Нам тоже И выглядит она прекрасно, и работает прекрасно. Зима покажет. Ну, я думаю, Отопление не Отопление проведёте, да, по отоплению уже звоните, что-то расскажу. Байпас обязательно. Вот здесь трубочка. Подачи обратно полдимы трубы. Ну это обязательно, да. Да, и кран. И... Но это я тебе потом расскажу, как она будет греть. Ну все. Так что желаю, будет, я буду рекомендовать. Благодарю. Здесь Спасибо. я над... Спасибо. Люди посмотрят. Спасибо. Да, я и... думаю, здесь не последняя печь, это. И живем рядом. <laughs> да. Всегда сервис. Возможно. Главное, все-таки смогли бы впихнуть ее. Да, было... желаемые размеры. Чтобы был пожар безопасный и все надежденка.